Привет всем! Давно я не делал видосов для этого канала, и надеюсь, что в скором времени я это исправлю. А сегодня я вам покажу 5 просто охренительных и в то же время недорогих скинов, а скин, который у меня попал на первое место, я разыграю, так что советую досмотреть до конца, чтобы узнать условия. Итак, поехали. Начнем мы с довольно баянистой, но от этого не менее классной штуки, с дуалов под названием Драконий Дуэт. Если графика стоит на максах, то эти пистолеты смотрятся просто божественно. Конечно, вряд ли вы будете покупать их в каждом раунде, но по фану можно и взять. А если учитывать, что они в таком оформлении стоят всего лишь 7 рублей, то не купить их – это просто грех. Следующий ствол вы частенько будете брать, когда вам будет не хватать денег на эмку. Это фамас и скин валентность. Просто изумительная работа. И за каких-то жалких 43 рубля она окажется на вашей винтовке. Качество здесь, конечно, не самое лучшее, после полевых испытаний. но если если бы я этого не сказал, то признайтесь, вы бы и не догадались, потому что этот фамас выглядит просто идеально. Теперь чуть более дешевый, но как по мне чуть более интересный скин. МП7 городская опасность. Мне этот фармган напомнил игру Mirror's Edge, если кто-то такую еще помнит. По-моему, очень стильная, минималистичная и со вкусом. Лично я просто не смог пройти мимо этого скина, особенно учитывая его смешную стоимость в 10 или 11 рублей. Да еще и за качество прямо с завода второе место в моем так сказать топе занимает скин для Эмки под названием Злобный Дайме и я хз, кто такой Дайме или Даймер и почему он злобный, но если вы не любите глушители, то этот дайми вас выручит. Отличный выделяющийся дизайн для вашей M4A4 и всего за 60 рублей в качестве после полевых, либо 90 рублей за полностью навеханкий ствол. И наконец-то первое место P90 Chopper. Возможно, именно с этим скином в руках вы будете апать глобала, зажимая 50 пуль в пол и делая эйсы. Очень крутой огненный скин с огненной ценой всего в 60 рублей за немного поношенный вариант. И как я вам и обещал, я его разыграю. Только не обычный, а стартрековский, да еще и прямо с завода. На стиме такой сейчас стоит 400 рубасов, если не ошибаюсь. Так что думаю, что оно того стоит. Итак, что вам нужно сделать, чтобы забрать себе этого красавца? Переходим на ютубчик, подписываемся на мой чудесный канал, оставляем коммент под этим роликом и ждем недельку. В комменте желательно оставьте еще ссылку на свой ВК, Skype или что-то в этом роде, чтобы я мог с вами связаться и передать вам этого петушка из рук в руки. Ну а теперь будем прощаться, но надеюсь, что ненадолго. Удачи!